Смотри, там Наташа уже игру идет. Садимся чуть-чуть. тридцатый, понимаете. Наташ! тридцатый, ближе! Что ничего <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая>